Нет, ну, вот Нет, друзья, у нас, у нас есть это самое... Э, есть? это о том, что у нас факты съемку выключите я вас говорю ну вот так Я тебе сказал, нельзя вести съемку. Мы хозяйство подали. А у судей вы разрешение не спрашивали на проведение? это съемка. Вы не слышали, когда я читал документы? Не слышали, что ли? Нет. Я зачитывал документ в суде. Так Ничего. В суде разрешения такого не было. у вас тоже нет? Нет? Было? Я вам ты Я вам дам, представителей есть еще что добавить да есть я бы хотел у вас спросить вы изменяете конституцию российской федерации ну нет, понятно уже. Почему это... вы, почему вы не отвечаете на вопрос? Я вам зачитывал, я вам зачитывал заявление на видеосъемку, подписанный Путин. Сказать номер какой? Где можно только где нельзя снимать, это единственная закрытая территория. Существует дело, я вам заявляю. Вы признаете Конституцию Российской Федерации или нет? Я третий раз уже говорю или четвертый. Вы меня, если вы, вы мне скажете... Вы ведете? Нет. Я вас спрашиваю, вы признаете? Как судья, вы признаете или нет? Я не знаю. Почему? Потому что я... Я подчиняю, как вы, что я очень должен То есть? То есть кому? Ну то есть кому? В Верховном суду. Слушаете, Кто, да, Дайте разрешение, мы его удалим, и завтра никто здесь. Его никем не заявили, он не свидетель. Вот это самое главное, это будет в Ютубе серия. Я еще, раз, вот я, еще раз вам, сам я еще раз вам объясняю. Человека э, мы не хотели, как бы, это самое, э, чтобы он отказали. Мы отказали его, получается, еще больше, чем нам. Его уволили с работы. Я по существу дела? дела вас спрашиваю, вы признаете Конституцию Российской Федерации или нет? Значит, вы не признаете Конституцию? Я просто, что делал, хочу узнать. Увидите, что они... Ваши полномочия. Сюда Почему они их сразу поможете? не предоставили? По моему, треб... По моему первому требованию. Я их попросил. маршрутный лист, где они обязаны находиться, они вам обязаны быть с ними сразу. На маршруте. А маршрутный лист они не обязаны предоставлять, да? Надо правом, это судилище, да? это просто судебное действие. Да правильно, а? вам и там сказали, и сейчас судья правильно говорили. То есть по вашему требованию сотрудник лица вам предоставить, он предоставится и, предоставит, и предвидит его судебное удостоверение. Также вам там и объяснили, что по вашему требованию вы можете сделать специальный запрос, вам эту постовую ведомость, контрольный на предоставит. Часть. Дежурная, Дежурная часть. часть. Это значит, мне надо было оттуда ехать обратно, в дежурную часть и там у них брать, вы да? Вы можете позвонить в дежурную часть, и там вам На самом телефон? деле, телефон Вы Вы кто? Вы мне докажите, кто вы. Я еще Это раз спрашиваю. Видно. Я не вижу, кто вы такой. Да не вижу я вы говоря, вас. Вы не понимаете меня, Я все понимаю. Я определенно говорю. Так докажите мне, что вы судебный пистолет в конце вот до конца. Вот у меня значок. В листов, в листов, в листов. И что? А у меня вот есть значок. Пора, значок Волка есть. Я Волк. Вы не понимаете, что ли, меня в конце концов? <связывание> я вас прошу доказать, вы не доказываете. Я, я не доказал, что я гражданин. Нет, я... Я хочу вынимать, что как и суда, если есть на суда, правильно, у нас есть, обо всём узнал о моем участии в очень хорошей подробности. Почему? А нет, вы мне ответите, почему? Все понимаете и знаете, да? И пользуйтесь этим. У меня сейчас и работа, жена, два молодых ребенка. у меня увольняют с работы. Вот сейчас мы погнали, сзади, приезжаю завтра и мы Почему? Откуда это все узнали? Если у нас есть тайна, сюда. Может, благодаря ну, вашим товарищам. Моим товарищам? да -то еще не буду. Я сразу с вами сюда. Есть что-то добавить? Да, что-то непонятно я вам не, не надо меня трогать. Красиво, не, трогайте не трогайте меня. Я прошу, чтобы сядьте, пру сядьте на место, я говорю. Прошу, что прям. Присядьте на место. место. На место, присядьте. Вам судья говорит: Уберите. Уберите. уберите. Вам судья сказал, вы слышите? Вот ты пожилой человек, ты пожилой человек. Какая разница? И носишь, носишь, вот это. Вам вот вот судья вот сказал: Уберите фашистов, <laughs> Да не уберу я его. Понимаешь? Нет, не уберу. Нет, только с полицейскими. Вызывайте наряд полицейских и будем решать проблему тогда так. Какой -то... Кто мне доказал? Кто мне доказал, что вы судья, что вы судья? Кто мне доказал? И что вот это судебный пристав? В каком здании суда? Я вам только что объяснил, что здания суда нет. Я вам только что объяснил. Я вам могу выписку эту подарить. Можете ее изучить. Пожалуйста, возьмите. Хорошо. Я приобщить прошу это. Это здание суда ваше. То, что оно не существует. То, что здесь его нет. Налоговый не зарегистрирован. не суд, и здание суда. Это с налогового я же вам дал. И у вас нет доверенности э, действовать от имени того юридического лица, который один там. Зайдите, посмотрите по игру, по ИН. Вашего здания суда нет. Пенский. Да. Да, да, да. Так вот вы даже не заинтересованы в этом. Я, я вам сейчас могу выйти в интернет прямо. Почему не относятся? Если, мы, если вы судите в этом суде, вы вносите решение. Так я все хочу добавить, хочу узнать, кто вы такая, и вы все равно не отказываете. Вас. Я, я пов... Хорошо. Это это я все понимаю. Но вы сами не знаете, кто я вас назначил? Можно я скажу, дальше? Чтобы, чтобы по делу говорили, что это не нужно. Я по делу говорю. Я говорю Еще про суд. Решение, я говорю про суд. Да. Да. С Законы, никаких нарушений не было, Нет, а сейчас, наверное, будет говоришь, ждать? Это не так скоро будет. Ой. В принципе, можно не ждать, ты получишь сыну его, поэтому. <говорит> а а в любом случае ждать. Вы можете не ждать, а он обязан ждать. Почему? Потому что в законе так написано. не Не понял, как в законе написано.